Как твои дела? Пиши в комментариях, и мой личный секретарь, возможно, опубликует их, если они будут в тему и будут иметь конструктивный характер. И вот, снова наступил июнь 2018 год, в мае я, так сказать, сделал паузу, потому что я болел, у меня был сильный кашель, вот, Какая-то вирусня конченная. Блять. Понаехали всякие эти <coughs> иностранцы, понавозили сюда всяких инфекций. Вот, видимо, подхватил. <coughs> ну, я уже нормально, уже не кашляю почти. Могу спокойно продолжать читать свои рассказы и знакомить тебя с интересными вещами в жизни. Меня зовут Максаныч, я представляю твоему вниманию свой жизненный путь. В книге собраны все мои ошибки и падения, но несмотря на все, я придерживаюсь своего пути. Это путь воина без страха и мусора в голове. ха ха ха Книга называется Беседы современной молодежи проверена на практике лайфхаки для тех, кто держит доску объявления на просторах интернета. В качестве видеоряда смотри мой фотосет в апреле. Харьков фотография Digital Max Cinema Present My Photoset. Корпорейшн Бокс Макс Презент аудиобук беседы современной молодежи рассказ номер 24. А помнишь, как у меня была белка, когда я на дерево залез? Так рассказ я перенесл 19 декабря 2013 года. Привет! Привет! Помнится в том году или в прошлом я тебя встретил около Таврии Б. Ты случайно не туда ходил. Улица.. Первой конной армии 9, Войтюк Ольга Васильевна. Срочно, работники склада, пятидневка, 800 можно без опыта, справки под телефоном 095-84-83-649-093-03-03-679-098-087-45-62, Ирина. Короче, хуйня это, мошенники. Вот ссылочка на эту... Будет э, Буд терминал, инфо, искав мошенников, отзыв 144. Честно говоря, уже не помню. Я уже выяснил, по присланной ссылке совпали и адрес, и телефон, так что отпадает эта работа. Саня, я нашел место, где можно репетировать. Вот эта ссылочка в, в ВКонтакте. Ну, это только после Нового года. Я не прочь бы и сейчас. Хочется, раз, так сказать, не один ветс выпрыснуть. Да блин, Максим, у меня начинают вылазить долги, а я хочу совсем начитаться к новому году и чтобы без долгов начать новый год. А как сам понимаешь, везде нужно платить. Я сам безработный сейчас. Да я-то не скорее не что мы людям? Вроде и с мозгами, а получается, так что даже нормально жить не можем. После Нового года, так после Нового года. Даже на репу сходить задолжились, блин. Нет денег. Тут получается всего час стоит эконом 25 гривен, элит 35 гривен нормально, блин. Как я давно не вырубал на полную мощь свою гитару. ха Да и сам хочу поехать на ударки! Это в свое время был как наркотик, к которому не привыкаешь, а только радуешься. Так и надо, Саня, работа, работая душа должна быть не в вине, а в творчестве. Вот и я думаю, с Нового года полностью сказаться, как ты отталкали, а может и никотина, как ты. И лучше уж потратить это на более что-то интересное. Тем более оно мне стало уже мешать не по-детски. Вот побухал позавчера, причем Темка тоже со мной был, на гривен 300 точно. Вот именно правильно, видишь, сам понимаешь. Я тоже так понял и сделал. Так, щит и вся. Ну, честно говоря, я заводил собственную методику избавления от вредных привычек. А с ней могу поделиться только, естественно, за денежную плату, так как сами понимаете, жизнь сейчас денег стоит. И раньше это было, можно так сказать, рассказал всем и все довольны и счастливы. А сейчас, так сказать, э, надо за все платить. Поэтому и, и, и моя методика тоже стоит денег. Я уже восемь лет не пью, не курю. наркотики не употребляю. Вот так вот. Ха -ха -ха. учитесь. Это уже моя методика. Никаких кодировок, нич ничего подобного. Вс. Это была моя реклама. Это что, обращайтесь, звоните на 099-199-5888. Максим. Ха -ха -ха. И зачем все это? Ого, нихуя себе! Ну и блин, даёте, лучше уже за 300 гривен с кралей переспать, и венца попить, и все такое. Ого, только хреново после этого и депрессняк. Вот именно. Короче, не годится это все. А проблемы как были, так и остались, да? Да, проблемы мало того, что остались, а ещё и прибавились. Ну это плохо, конечно, что ж ты такая. Короче, алкоголь — это говно, с которым нужно кончать. И у меня есть только два пути кончать и жить нормально, стремиться к чему-то либо сдохнуть при первом же тупом алкогольном отравлении, второй вариант мне как-то не по Ого! Ты что, траванулся жду дули? Да, причем я после первой стопки уже тянусь ко второго. это плохой показатель. Это уже близко к запове, Саня, ты чё? В этот раз скорее не траванулся, но было что-то типа того, что когда-то травился. Плохо. Вот-вот, поэтому пора уже выходить на более... Я раньше таким не был, я понимаю, что это нужно оканчивать любыми путями. Что я понял для себя то это что ни капли мне пить нельзя? А помнишь, как у меня была белка, когда я на дерево залез? И у меня на лице были шрамы, и мы поехали на репу, и еще я пытался играть на гитаре волка. Может, это не, не с нами было? С нами, с нами было, когда я с Икой жил. Вот тогда мне было хреново, что пиздец. И за день до репы я напился. У нее дома. И мы поехали репать, я, ты, Оля, Тёма, поехали репать на репточку на Московском проспекте, Маршала Жукова метро, там где репетировали такие команды, как Астрофаес, э, Тисаракт, там это, помнишь, Адольф был. Точно, с нами это было, наверное, меня не было туда. Был, был, Садя, на банах ты же играл, ёпты, ты просто забыл. А может и просто забыл, да, может быть, да. Мы тогда репетировали на маршала Жукова, Адольф там был, по субботам. Это помню, он еще на, на, Ива, на Ибанезе играл. Ладно, поехали, смысл ловил нафиг оно надо. Того Адольфа уже в живых нету, нахер, тьфу. Да смысл ловил, это точно. Сейчас сижу, вроде, два дня назад, пил уже. Охреново, блин, ужасно, это уже можно назвать запоем. Я даже на Новый год пить не хочу. Хватит. Со следующего года ни капли ничего. Даже нюхать не хочу. Тебе сколько сейчас, кстати? 39. А, кстати, Адоль же умер, ты знаешь, у него был этот сыр печени. Он же бухал. Вот тебе, так сказать, будет получение. Талантливый чувак помер от болезни неудачника. А ну да, да, да, хороший повод, да. Хороший пример бросить. Да, точно. Ну вот, и 6 лет. Ты уже не пьешь. Это ты выбросил. Эту гадость из головы получается три Года тоже бросил. А я, получается, 32 бросаю. Это дел... дело нехорошее, кстати. Конечно нехорошее. Дайте, Саня. А, а ты считал? Что ты сделал в этом году? В смысле? Что купил для дома и так далее. Нет, вряд ли посчитаю. Это тебе поможет поставить жирный крест на алкоголе. Я все бабки почему-то первую половину года сливал мамки. Она покупала что-то, а я в это даже не лез. Начни считать, что надо было купить. За хату, что я здоровья тоже ни копейки не имею. То само собой. Все мамке отдаю. Правильно. Короче, если посчитать, что я себе купил, то могу сказать с уверенностью И я себе не купил, блядь, в этом году. Единственное, что я тратил, это поехать на речке, покупаться или другое дерьмо, которое покупкой не назовешь. Ну или пойду себе пиво куплю или водки. Вот и все мои покупки. Значит, надо тебе учиться финансовой грамотности. Саня, я тоже этим занялся, теперь не покупаю на, ни, на всяких распродажах, ненужные мне диски, например. А то раньше было, вот, распродажа, там, смотри, шух ты, ёпты, блин, а надо поставить, послушать, что это такое. Послушал вроде так, о, вроде ничего, нормально, покатит, блин, покатит, а потом купил, блядь, и через неделю это говно понял, что надо продавать. Хуйня, короче, понял, никогда не покупать, тут чуть то и не надо, вот. Это мой вывод. И всякие люди, которые навязывают свои махинации, даже об этом не зная. А потом сидишь с этим барахлом и не знаешь, куда его деть. Так что я теперь покупаю только то, что мне нужно. Вот, мои желания. Кстати, хорошие вопросы для жизни. Рекомендую. Задавая себе каждый день, кто я, куда я иду, какие у меня цели, зачем я сейчас это делаю. Что я хочу сделать сейчас? Как мне лучше свою жизнь? Вот. И, естественно, отвечай. Так ты поймешь, то, что ты хочешь, или то, что хочет кто-то другой. Бля, разве это жизнь, Максим? Когда себе нихуя не покупаешь? Покупаешься только потому, что без этого уже никак. И все, здесь. Я, например, в этом году сменил счетчик. Электрический на автомат купил. Термосы на еду и на кипяток фирменные, гитару отремонтировал, куртку себе купил нормальную и БП-стабилизатор поставил. Он так и не сделал ремонт в прихожей, потому как делал покупки дисков, которые продать тяжело, а так бы уже давно сделал еще и летом ремонт. А я ну, нифига реально себе не купил, куртку тоже хотел, но в итоге не нашел время поехать куда-то ее поискать. Пошарился в магазинах местных, понял, что там вс ⁇ говно. И вс ⁇ Так что рекомендую задуматься, куда инвестировать деньги. На ветер или на пользу себе. А, точнее не так. Так что рекомендую задуматься. Или тратить деньги на ветер, или инвестировать в себя. Будем надеяться, следующий год будет более благоприятным. Я как мамки переселился, так вообще ни хера себе не покупаю. Все зависит от нас, Саня, от тебя и от меня. Каждый отвечает за свои действия. У тебя когда сам так покупаю и видел что, а с мамкой вообще полный ступор. Ох, блин, все время каждую копейку считает и меня на этапка подсаживает. Только чем больше я ее считаю, тем меньше я зарабатываю. Это я заметил. Дело не в этом. Считать надо просто. Инвестировать с умом, вот и все. Я копейки не считаю, например. Так я и говорю, что никуда не трачу больше, чем на пиво и другое говно. Все остальное мамки было бы куда и что тратить-то, хе-хе. Как в анекдоте, 220 отдаю на остальные жужу, Вот видишь, пока трансформатор не сломается, То есть сердце, хе-хе, или инсульт, хе-хе. Как помнишь? Не знаю. Как там в анекдоте, да блин, вот у меня, у мамки комп наебнулся, блок питания, нужно 200 гривен на новый, хотя а вот про тем, куда помню, да. Было же 300. Она свои жлобицы дать, что я ей даю с квартиры. И с остального. Я, я должен свои только тратить. Вот я взихую, бля, как мне так нихуя не должно остаться. Какие нужно так вынести себе мозги, сделай все бесплатно. Это не повод усугублять, усугублять алкоголем свою судьбу. Это же твоя мама, пти. Платить никто не хочет, да просто я плюнул на все и теперь хер его знает, когда она ком получит. Итак, я же ей его и дарил до года два назад. Себе не может блок купить и починить. Так тогда и ей готов купить и чинить, потом упрекает. Несправедливо. Я-то брошу пить и лишнее не буду тратить, потому как только мне от этого плохо. А им, как я понял, вообще насрать на все. Лишь бы только ничего не тратить, а все иметь. Да такого не бывает. Малой уволился с работы, с новой почты, он мало того, что ни мне, ни мамке, ни копейки не давал. Так еще меня в чем то упрекает, сука. Короче, задолбали все, теперь решение простое, бросаю пить и подать что-то и себе купить. Вот хотел себе в этом году новый моник и планшет купить. Вот и буду над этим трудиться, дело в том, планшет стоит 500 гривен, можно взять запросто. Ха, -ха Феня. Вот именно, эти деньги, что на выпивку лучше инвестировать с пользой. Вот, купи себе планшет. Короче, решено, пить со следующего года хватит. а вкладывать деньги в развитие себя. Так, Максим, просто срываешься от людей, которые тебя угнетают. Ну да, а -а -а, я понимаю. Ну, блин, я тоже ж не, не в живу. Сами не живут и тебя же испортят. Также нельзя, блин. Вот банально, кроме меня за охапкой на базар никто не ходит. Научись прощать. Это даже твои родные, брат, и мать, родные же, брат и мать, ёб, никто не хочет ремонтировать или чем-то подумать, как починить. Все, сука, ко мне. Я все ремонтирую, я все покупаю, я все, блин, делаю. Даже лампочку покупаю, если перегорит. Бля, тону, себя. Я-то должен как-то, блин, чувствовать человеком, а не, блин, рабочей лошадью. Сука, вот я забухал и забил на вс. Сука, никто даже жрачки не пойдет, не купит. Малой дома мамки тоже. И мамка тоже. И все, блядь, телек или компьютер, сука, в тот день. Что я нажрался, побежал пробивать блок. Нашел, притащил домой, чтобы попробовать собрать что-то. Так. Я, как оказывается, еще и хуёвый. Сука, вот 25-го числа, блядь, деньги получу за квартиру. Интересно, если я возьму, бля, не отдам никому. Просто обидно, Максим. Ты со всей душой к ним, а они отворачиваются при первом же случае. А ты говоришь, родственники. А все потому, что всегда каждый думает только про себя. И только про себя. Это человеческая сущность, ёптыть. Простая, голимая человеческая сущность. Лама загрузил тебя своими проблемами. Разберусь как-нибудь. А сколько лет твоему брату? Он что, ребенок, что не может купить что-то? Или еще что? Собери дома вече и решите свои проблемы, сообща втроем. Ты, брат, мама. Твоя. Крепкая семья. Уравнение простое. 24 года ему. А что я буду собирать? Я уже говорил о том, что, бля, если мы вместе, так и надо быть вместе. Что-то дома же изменилось, как я ходил, все решал, так и решаю. Зато у меня, у малого все хорошо, сука, работу потерял и хуй с этим. Пойдет, сядет за коп и играет, и все равно всем на все насрать. Он же не скажет мне, да Сань, я хуёваю и вам ничего не даю, и нихуя не делаю, он тупо делал то, что и делал, и все». А ругался с ним, я заебался. Последнее, чем это закончилось, он в очередной раз вышиб стекло в комнате. Перед этим он вышиб стекло в кухне, после чего сказал, что ты его не ставил и совсем охуел. Он, сука, стекло, бля, поставить не может, а разбить пожалуйста. Я потом дверь разбирал и ставил. Ну и спрашивается, нахуя мне все эти битые стекла? Как по грому все могут? А как починить и поставить, никто, я заебался, все решать за всех, просто задолбался, от меня все, все хотят, Не бы кто помог хоть чем-нибудь, и в итоге, что так, я один, что так, единственное, что мне мешает, это алкоголь, так бы я просто спокойнее был, и не ругался ни с кем, я просто гнул в свою сторону, а вам, если плохо, то либо помогайте, либо рот закройте, так и будет. Саня. Так и будет. Короче, Максим, все сложно. Вот ты как с мамкой живешь. Она тебе помогает хоть чем-то? Конечно, помогает. И ей, конечно, не подарок. Тоже такой э, вспыльчивый. Ну, какой есть, да. Конечно, помогает. Кормит, ебти э, да, мне не, не зашла. А так, а, да, конечно, я тоже хожу за продуктами. Я, я как ты, Саня, тю. Ну, то есть, помогаю, делаю, тю. Я, конечно, не, не как свой брат. Я тоже не подарок. Да я знаю. <свят> я тоже не подарок. Да, Сади, я знаю. <свят> Но то, что я делаю по сравнению с другими, можно сказать, было наилучшим из того, что можно было сделать. Я поменял туалет дома полностью, колонку, холодильник купил. Ну, этот список это самое малое. Я, Максим, реально плохой. Если какая-то проблема, то я сразу ее стараюсь решить Если бы я вообще ничего не делал, было бы, конечно, наверное, у всех хорошо Но вот со следующего года, как только будет катиться предъява в мою сторону То все начинаю делать, пускай начинают делать сами Независимо от того, чем это все закончится и я буду тупо сидеть за компом и работать на себя Вот и доделаем сайтик и все остальное быстрее, чем сейчас. Так бы сейчас и делал. Я понемногу изучаю пока HTML, CSS. Вот тебе ссылочка в ВКонтакте. Не могу сосредоточиться, бывает мысли путаются из-за неуверенности в завтрашнем дне. Когда работы нет, вот сегодня не мог сосредоточиться и нифига не делал, занимался сегодня саморазвитием. Ну и меня такое постоянно. Ну и работу искал, нашел 2-3 штуки, обзвонил штук 5, Догрелся на собеседование, а потом оказалось, что все в и все в черных списках. <coughs> хорошо, что голова трезвая, у спросил, и он все молодец, ответил. <coughs> а в остальные не звонил еще. Ну, сам понимаешь. При таком раскладе и желания нету. <coughs> ну да, хорошо, когда узнаешь раньше, чем потеряешь время, поехать туда вот это вот и сказать чуваку, что ты пидор, блядь, и гандон. Я заметил, что все лохотронщики пишут объявы одинаково. Нет, у них все по-разному. Просто нужно быть наблюдателями, смотреть и слушать. У них телефоны и физ. адреса в основном одни и те же. Телефоны меняются, а физ. нет. Ну телефоны точно меняются, но текст очень похож один на другой. Нек некоторые в нагло остаются, да, согласен. Особенно, чем больше обещают, то можно сказать, все будет прямо... Вы пацаны наоборот. Да, по охране, например. Полно объяв, кратоса, телефоны то те же, и санлайт Сан сити та же хуйня. И еще полно всякой херни для пенсионеров. Ха-ха-ха, <с, <nosso> с маленькой зарплатой. Санлайт сити, это вообще корейсы. С минимальными зарплатами, ага. Да, там пиздец, это мивина, которая рабочим только по рукам бьет, но не платит. Вот ссылочка на ВКонтакте. Да, не то, это торговые центры. Но меня туда все равно не взяли. Я еще и в сентябре туда ходил. Там физподготовка, блин, там, короче, служба вами обязательно. Короче, полный пиздец. Ну тогда не знаю. В Летающий дракон, например, Сан-Сити на Одесской, на Московском проспекте, на Салтахе, где был завод ХЗТД. Там вообще развлекательный центры, у них и гостиница. Представляешь? Где были когда-то СХ и гремели станки, и теперь развлекало от, от вьетнамцев. И, и они там живут. уж. Неделю там выносил за 50 гривен в день, не спеша. В 2000 году еще, на бывшем ХЗТД, мы тогда убирали, подготавливали, так сказать, для их вторжения. Да я знаю, где они находятся. Я там преддипломную практику проходил по станкам ЧПУ. Мне туда три раза пришлось ездить в их офисные центры. Один раз платить за домофон, второй раз, чтобы с заказчиком договориться, а третий даже уже не помню зачем. Может девушка девушкой встретиться? <с> не понял про домофон зачем платить? Видел я там в группе, посвященной сайту, разместил пост. Не знаю, как мне, но мне домофон только на трех. С объявлением... Я скритиковал, его вот я туда не звонил, так как уверен, что это лаза. И платить лишнее я вообще просто забил на домофон. И не платил полгода, а может и больше. Главное ключ иметь. Не, я не понял, зачем тебе там на Киргизской платить за домофон? А то, что позвонить никто не может, то и хорошо, меньше врагов лезут. У тебя что, много врагов? Там у них главный офис. Может не врага но тех людей, которых не хочешь пускать к тебе домой. По домофонам там офис, ясно. Ха, а я не понял, Саня. Не падай духом и нечего бухать. Мне тоже хуёво. Так я же не пью. Бери пример с меня, например. Сколько у меня проблем, особенно кризис среднего возраста, уже почти сороковник, а нихуя толком нету. Я же не пью живой пример, птить. Ну это да. Главное, что у тебя есть, этот дух, и что ты не сдаешься. И я не собираюсь. А это главное. Максима, Максим, отойду минут на 50, ну, короче, на часик. Ты только не бухай, слышишь? До Нового года я все равно буду творить, что хотел, а вот после… Саня, надо сейчас, а не с Нового года. Поступай, как знаешь, твое здоровье и твой кошелек. То ведь Новый год общий. А у тебя он начался с того момента, как ты понял, что так жить нельзя. Я ведь бросил все это дело не с нового года, а когда понял, что все время сейчас, с этой секунды, меня, меняю правила своего поведения и устраиваю на новый путь. Мне больше новый год. я еще поиграю в мулетку, мне все равно делать сегодня нечего. Это плохо. Ставь цель, а ее дели на подцели и достигай. Например, целый, с, с, цель на год. Правильно есть цель и его порядок. По цели на каждый месяц. Нарушу неправильно буду для себя все понимать. Потом на каждую неделю. Так и будет. Что Что, то, что у тебя, я это все проходил. Что именно? Советую по личному опыту сразу отказаться, чем откладывать на потом. Вот это все типа снова Нового Города. Саня, без обид, ты сам себя обманываешь. А Обманулся я в прошлом году. Я уже думал, что тоже просто по но не было проблем. Подожди, ты мне говорил еще в том году, что завяжешь с бухалом. И что теперь, та же песня? Вот и я тебе по то же самое. Я уже приходил, сам себя обманул, так что в этом все точно на все сто. Знаю уже, что движет выпастью без отсутствия. Я боролся с средними привычками несколько лет по-разному, пока не пришел КОБ. КОБ – это концепция общественной безопасности. Сначала заменял одно другим, потом с экономических точек зрения, потом о вреде, на здоровье и ни хрена. Это мне не помогло. А потом я понял, что это подобно тому, что ты сам себя травишь, как, например, пчела берет дихофос и сама себе за свои же деньги травит. Скажи, смешно? А? <поставь, Поставь себя на место пчелы. Включи воображение. Правительство свободно продает траву, чтобы люди сами себя травили за свои же деньги. <поставь> Она создала карательные отряды, чтобы тех, кто слетел с катушек, сажать в тюрьму. <поставь> Так понятно Короче, упражнение у тебя отлично, сам все дорисуешь Какая-то мразь меня пыталась сломать Ну, а я ее тоже сломал Ну так если понятно, в чем проблема в не твоя, Комп Коп мой, в компе моем и шарится вместо меня, Максим Продолжим позже, сейчас я буду решать этот вопрос Как это? Сейчас я разберусь с уродами, не знаю сам, но если за руку поймаю, то сломаю нахер не понимаю, о чем ты. Мне придется сеть обрубить на время. Потом, потом свяжемся. Хорошо, потом я скажу. Пошло какое-то время. Окей, не знаю, может кипешуем, но мыша поехала. Это означает одно: либо у мышки глюк, либо взломали. Пока вроде ничего не нашел. Все чисто и по логам, и по траву. Походу мусор попал. Мин что ли? Да бреди, у них нет такого я слишком мал, чтобы меня так хакали. Я так понял, глюк мышки. Короче, зря пишевал. Ну, как сам понимаешь, что лучше проверить, чем попасть. Лучше проверять, надежнее будет. Вот а уж, ладно, пойду. Кош бросит все привычки. Сейчас у тебя реальное испытание. Не кури и не пей. Оно потом само все отпадет через месяц. Да я заметил даже, что если я полмесяца не пью, у меня все хорошо, а потом все портится. Логично ж. Так что тут даже спорил не будет. Я бросаю, и... я решил без варианта. В этом решении я к нему пришел сам. Какой я там сам, Саня? Я в тебя верю. Или я тебе верю. Ха -ха -ха. Значит, давай бросай все это дело. Ну да, значит, у меня остается только... Одну не подвести тебя и себя. Блин, перегрузил комп и у меня и винт умирает, хрустит и еле читается. Кстати, Тёма тоже решил к этому выводу прийти, пытается держаться. Если очень захотеть, можно и в космос полететь. Значит, Тёма не знаю, Саня, не знаю, не знаю, слабохарактерный. Ничего, победим. Чем больше вокруг друзей, не пьющих, тем лучше. Я же не знаю, ты у него в авторитете или нет. Так, такая б спокуса, а? Может и бросит, я, например, в авторитете. Ну, я знаю, что если я не пью, то и он не сможет, так же, как многие другие. Я же его в основном пою за свой счет, у него денег лично нету. Ну да, я знаю, тебя такой. Меня пример бери, и своим ставь пример. Вот с меня тут многие пример берут. И своим ставят меня в пример И говорят, вот смотри, Максим не пьет, не курит А ты, блин, дерьмо собачье, блядь, слабохарятельное Пьешь, куришь, там ля ля ля ля Ну, иногда работает, но ненадолго Ну и же нет денег платить мне За, так сказать, эти самые За специальную методику Даже мамка говорит, что я как не приду, так Тёма и срывается Короче, ей ставят доброе выражение а, вот видишь, у тебя появилась еще одна цель, спасешь Тёмку еще. Ха-ха, и сам спасешься. Убери в своем доме для начала, а потом выходи на улицу. Сначала мне нужно в своей голове прописать правила. Вот, давай-давай. Потом у остальных подтянутся мозги. Это естественно. С этого и начнем. Правильно, как я сделал. Значит так тому и быть, завтра все равно снесу винду на всякие пожарный, блин, стремновато, чтоб не дай бог не играли со мной, как бы не ломанули. Если есть позыв, значит недалеко и до остального, и походу поставлю глубокий пароль на биоси, который просто не ломается даже если операционку поставить, хе-хе-хе, никто не лазил по моим контактам и счетам, не дай бог. Давно! Я это хотел сделать, но время походу пришло. Зачем бояться, если можно безопаситься? Правильно, Саня, правильно. Одевай презервативы. Ха -ха -ха. А подруги покупай кон контрацептивы. Слушай, а скажи мне еще другое. Хочется пить, когда бросаешь потом. Ну когда я решил бросить. Дело не в этом. А в чем? Огонец твой привык к нему, как к наркотику, и никотин тоже. Ж. А, ну да, мне только как бы и пить то не хочется, а вдруг я с этим столкнусь. Я сам месяц после того, как избался от этих ядов, нервничал. А вдруг, блин, захочется. Вот, короче, я нервничал и заменял валерьянкой в таблетках. Понервничал, выпил три таблетки в день и все. Спать хотелось, правда. Ну, мне повезло тем, что это тогда в был, э -э хранял МКС. Вот, и магазин, который уже, как бы, арестовали, и людей там не было толком. Э, вот, как бы, было спокойно, скажем так. Да я и буду тебя от всего отказывать, пока пройдет это отравление. Норма, а потом, через месяц. Все у тебя устаканится, и все будет отлично. Не понял, объясни. Я валерьянку не могу пить. Организм сам восстановится. У меня давление низкое. Ну так приседай. Поджимайся, например, там, не знаю, что там, на тройнике повиси, по -по -по подтягивайся и давление у тебя по повысится, хе-хе, только не сильно, только не сильно подтягивайся, хе-хе, или приседай, и тебе уже не надо будет ничем травить себя, угу, спроси короче. Так в том-то все дело, в не могу, я сердце убью. Да придется, как ты сказать, угу, спроси. ты прав. Не обязательно варианку, то я так сказал. Кайвалтап можешь, ну хотя он психотропную хуйню имеет. Ну, а что делать? Еще что-то есть, типа. Ну, типа таба Ладно, если что-то прижмет, тогда я большусь к тебе. Пока вряд ли что-то должно потревожить. Но, как говорится, хочется быть ко всему готовым. Все равно спасибо тебе за подсказки и помощь. Я твой должник. Кстати, хотел тебя упросить. Одно действие разузнать. Нам на сайт. Вот тебе ссылочка на google.com advance. Короче, там прикол в том, что чем больше посещаемый сайта и клики, то, то и денег можно больше зарабатывать. Может пробнем поставить, а? Интересно, интересно. Ставится бесплатно. Конечно, если ты в теме, то надо. Я еще не понял сути, правда. Может мы на свой сайт поставим и будем хоть по чуть-чуть денежку катать. Я сам толком мало знаю, как работает, но я в теме, конечно. Какие тут есть подводные камни? По поизучай, пожалуйста. Пора монетизировать наш сайт. Том-то и дело, что это Google предлагает. И все чистое и без ущерба сайту. Нужно разобраться, как работает. Я в поиске в Google набрал, монетизация сайта. Давай этим делом займемся и разберемся. Давай. Вот ссылка там только заригеться нужно и какой-то код получить, почитать нужно и разобраться. Тем более, как я понял, если есть сайт объявлений, то можно прилепить в зависимости от запроса и поставить для привлечения клиентов. Как-то так. Я ж говорю, сам не разбирался, очень много слышал, что люди неплохо зарабатываются. Саня, я уже сегодня не могу, глаза слепаются. Я же привык ложиться в 21.30, а вставать в 5 мне. И привык к этому режиму. А сейчас уже около полуночи, ёптыть. Да я ж не говорю прямо сейчас. Как будет время? Просто даю тебе направление, где точно можно что-то сделать и получать. Окей, завтра с утра встану всем и начну смотреть, что Google предлагает. Наверное, есть и видео на Ютубе, как что делать надо. А, окей. Чем быстрее своем, тем быстрее нам с рекламой капать будет каждый наш песню такую каждый день нам капает на карманы капает там полно видео каждый день нам капает на карманы капает вот там куча о них и о настройке давай сегодня отдыхай да и я тоже спишемся каждый день нам капает на карманы капает каждый день нам капает на карманы капает вот друг ты слышал мой шириной рассказ Каждую субботу выходит мой новый рассказ. Подписывайся! Макс Веков желает тебе успехов! Пока-пока!